Воспитание — величайший вопрос человеческого духа. Лучше иметь одного хорошего воспитателя в школе, чем целый десяток отличных учителей. Быть справедливым в мыслях — не значит еще быть справедливым на деле. Теоретическая жизнь ума образует ум но только практическая жизнь, сердце и воли образует характер. Цель в жизни является сердцевиной человеческого достоинства и человеческого счастья.